200 грамм ровно стерлядка нормально попалась она ой блять спасибо тебе стерлядочка что ты попалась тихо тихо подожди я стреляткой говорю а! красавица вот так вот буквально закидываю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 О, видела, промазала. Промахнулась. Чурогайка, видела? Mm -hmm. Сейчас возьмется. Как mm -hmm. ты, блядь? Или плюнула, или ч писем? Yeah, держи, удочку мою держи. Хорошая. Не, ничего не идет. Просто, наверное, течением дернула или кол просто наклонился. большой живой он ну, сама не хочешь Если бы спиннингов штук 10 то так поставить где на РТШ. Было бы прикольно стерлядку попробовать половить. На спиннинг больше не было поклевки чубаки потихонечку клюют время уже 10 почти смотрим на камеру как давай чубачка вытащи на камеру жди Mm-hmm. Mm -hmm. Положил поплавок, и это... Ну-ка! Ох, какая рыбка! Ах Охуеть, какая золотая! Ченганчик, куда вы свое перо одели? Ну, куда свое перо одели? Там, лежит. Даже есть. Понюхай рыбу. Вкусно пахнет. Не вонючая? Нет. Не знаю, некоторым мне нравится. А? Да. Чудо. Чё какая стеляточка 200 граммчик. Видно, не? Да. Светло, да? Светло. Короче, кило девятьсот и стерляженную минус кило семьсот поймали чебаков вот чуть побольше стало Подожди.